Иммобилизационный спинальный щит передали Одинцовские активисты «Единой России» и депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков – военным медикам, которые работают в зоне проведения спецоперации. Передали носилки, которые необходимы, именно твердые, вот, которые необходимы там для, ну, с поля боя, выносить с поля боя, тех, у кого поврежден повреждены конечности, позвоночник – а так периодически мы ну, оказываем гуманитарном виде продуктов. Семён служит в регулярной армии стрелковой дивизии в 195-м отдельном медицинском батальоне. Его супруга Наталья активно участвует в сборе гуманитарной помощи. Запросы от солдат идут регулярно. В приоритете – медикаменты и предметы первой необходимости. По гуманитарной помощи, конечно, огромное спасибо всем, кто не остается в стороне, потому что это очень большой вклад, на самом деле, людей. То есть большое спасибо и партии «Единая Россия», и всем волонтерам, которые нас поддерживают, помогают, не остаются в стороне. Также в рамках акции «Добрые дела» в одинцовском штабе Единой России Дмитрий Голубков провел встречу с военными врачами. Парламентарий регулярно общается с жителями округа. Записаться на прием можно по телефону 8 915 351 1721. Екатерина Крамар, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.